2 октября в концертно-спортивном комплексе КФУ «Уникс» состоялось открытие 12-го учебного сезона университета третьего возраста. Сегодня мы начинаем 12-й учебный год. И к нам пришли сегодня студенты, которые зачислены уже на обучение по 17 учебным программам. В этом году более половиной тысяч студентов в возрасте от 55 лет зачислены в университет третьего возраста. Ежегодно их количество растет. Сегодня средний век жизни технологий 7 лет. Вот если взять студенческую пару обыкновенную, которую у нас, значит 4 года там обучается в бакалавриате, 2 года в магистратуре, потом, не дай бог, еще поступит в аспирантуру. Все, чему его научили на первом курсе, уже не надо, технологии все изменились. А у вас есть прекрасная возможность много раз приходить в этот замечательный университет. Из 17 предлагаемых программ обучения 6 проходит на базе Казанского федерального университета. Это история мировой культуры, история Казани, философия, экономика и права, основы финансовой и компьютерной грамотности. Причем особый интерес у людей пожилого возраста вызывают курсы основы компьютерной и финансовой грамотности. При поддержке именно президента нашей республики, то есть Рустам Энергеевича за что ему большие слова благодарности, было обучено уже 30 тысяч пенсионеров по курсам компьютера грамотности и более 28,5 тысяч по другим общеразвивающим программам. В этом году работа продолжается, То есть в этом году мы хотим обучить еще где-то ориентировочно 3000 пенсионеров по компьютерной грамотности и более 5000 по другим общеразвивающим программам. У слушателей университета третьего возраста есть уникальная возможность получить не только новые знания и быть в тренде со своими внуками, но и расширить свой круг общения. Диана Шилова, Анжелика Савельева, Леонардо Близьяров, Универньюз.